Всем привет, дорогие друзья! На бирже EOBIT можно зарабатывать монету USTAP, купив кроссовки, так называемый уровень. Он стоит от 10 USDT и получать ежедневно определенную прибыль. Все зависит от цены монеты на текущий день. Лучше, конечно, не продавать и ждать пампа. Монетку иногда пампят, опускает вниз, видимо, для закупа. И потом она растет. Уже больше 1 миллиона вложенных средств. Здесь в таблице все прекрасно описано, понятно. Сколько стоит уровень? Цена прибыли, ой, сумма прибыли за год. Ежедневная прибыль по сегодняшнему курсу. А это количество токенов, которые вы получаете. На уровне доступно 6 левелов. Остальные разблокируются раз в неделю. Здесь отображается количество доступных пакетов. Ну, то есть уровень. Как появляется значение больше нуля, значит можно купить. Ссылки биржа изменила, домены. У кого заблокирован? Я оставлю в описании. Но здесь небольшое изменение. Просто бис. Раньше нет был. Теперь биз. Также и с аирдропом. При желании инвестируйте. Здесь есть одно дельце. При инвестиции покупки уровня необходимо, пока вот этот таймер не обнулится, успеть сделать 10 игр в DICE на монету USTEP. Там сумма копеечная, зайдите в DICE, найдите монету USTEP, посмотрите, какие ставки делают другие участники. Повторите 10 игр, ну лучше перестраховаться, 12 больше. После обнуления монеты вам начисляются на баланс. И запускается таймер повторно. Вам необходимо еще раз сделать 10 дайс для получения второго начисления. Здесь дважды в сутки происходит начисление за инвестиции. Ее степ. Ссылки в описании. На этом у меня все. Всем пока.